Привет, друзья! Сегодня у нас зубная щетка Splat Professional, ультра Sensitive мягкая. Вот так она выглядит в упаковке. Вот так она выглядит сзади. Указано, что есть удобное вскрытие. Сейчас попробуем. Эта зубная щетка в мае 2021-го стоит 122 рубля. Попытка номер один. Ну, не знаю, насколько удачно вскрытие. Вскрытие, как таковое, не получилось. Открываем обычным способом. Вот, мы освободили щетку. Так вот она выглядит. Прозрачная ручка. Фиолетовая щетина. Видно, что кончики утонченные. Упругая. Достаточно щетина. Давайте посмотрим, как на ней лежит паста. Вот так выглядит зубная паста на щетке. Очень приятный вид. Ссылка на обзор этой пасты будет в описании. Подписывайтесь на канал. Спасибо за просмотр. Пока.